Мы едем на Камышлинский водопад. центру привет, центр Сегодня что-то солнышко у нас скрылось. Вообще сегодня штормовое предупреждение обещали. Но посмотрим. Может быть нам и повезет. И будет хорошая погода. Сейчас где-нибудь тут племяшку мою увидим. хорошая. А? А? Ну, вот, да? А, угу. так нам сказали Быстро, одеваться Угу. одевать спасательные сейчас будем одеваться Езжайте уже. Едем все. А Пока-пока. Леночка, пока-пока. Держитесь хорошо. Тут очень много бабочек. Ой, солнышко выглянуло. Это хорошо. Выглянуло солнышко. Так, на рафтах подплывают. На рафте. Вот кролики у нас тут. Вот он травку ест. Ой, привет! Ой, они, слушай, помеченные на ухе. Смотри, метка. Смотрите, избушка на курьих ножках построена. А птички-то поют. Красота. Тут идет продажа сувениров. Мы сейчас туда пойдем. Так, вдалеке тут водопад уже видим. Ой, сколько здесь бабочек. Это прямо какой-то напасть. О, и наши здесь. Нет. много дождей а так тут было пойдем надо очень тут очень круто спускаться ступенечки крутые высоты потрясающий. Вот такая она Катунь, матушка Очень высокая вода Много дождей было Лодка уже отчалила. <рит> Саша, улыбнись на камеру. Зовут меня Саша. Во время движения держаться за веревочкой на ходу не встаем. Жилетики до выхода на берег не снимаем. Сколько бабочек, а? Ой-ой-ой. Нашествие бабочек. Да, да, обратный путь лодочки подкатывает мест нет ждем свою очередь Так что рекомендую посетить это замечательное место. Под видео будет ссылка. Ой. Камышлинский водопад, автомоторавтин, Чемальский район. Ой, Сергея, это да? Чемальский район? Да, Я да. Это нет, это еще Майминский район. Майминский район, да.